Приветствую всех! Откроем учебник на 17 странице и темы этого урока. Продолжение работы над гармонией, динамикой и балансом в пьесе и а, работа а, над мотивами в пьесе. И этот урок состоит только из одного видео. Сначала давайте завершим последнюю страницу в пьесе «Представляю звуки в гармонической и динамической окраске». Для этого нам понадобятся страницы 68 по 71 из дополнительных, из дополнительных нот, занимаясь точно так же, как в четвертом уроке четвертой части. Здесь мы играем со штрихами, вот так это будет выглядеть. Thank you. И теперь добавляем баланс и работаем над второй страницей в песне. И это будет 63 по 67 странице в дополнительных нотах. Занимаясь точно так же, как было показано на пятом уроке третьей части. Играем со штрихами. Опять вот так это будет звучать. Thank you. Теперь давайте откроем а, 72 по 74 страницы в, допол в дополнительных нотах, и это 19 страница из учебника. И если у вас а, все еще есть вопросы по поводу того, почему мотивные короткие риги расставлены а, так, как показано в нотах, тогда возвратитесь в плейлист и посмотрите видео о фразировке, которое следует а, пятому уроку первой части. Спойте мотив, ощущая музыкальную речь в кульминационном интервале, позволяя, а, вы, позволяя себе выполнять динамическое крещендо вместе с энергетическим и замедляя главным интервалом. Все, как мы делали в упражнении на фразировку прежде. Повторяйте за мной. Сыграйте мотив, чувствуя музыкальную речь в главном интервале, э, все еще позволяя себе изменения динамики и темпа. Фокусируясь просто на интонировании мотивов и игнорируя представление звука. И теперь играем мотивы с представлением звука и без замедления. И представление звука включает в себя тембр, гармонию, динамику, баланс и движение звука и глиссанда. Все как обычно. Вот так это будет выглядеть. Давайте пройдем по всем мотивам на первой странице, а вам, тем не менее, нужно завершить таким образом всю пьесу. Спойте все мотивы последовательно, и проверьте, что вы начинаете петь мотив издалека, с нулевой энергии, и также берете достаточно время между мотивами, а как бы полностью эм, позволяя себе выдохнуть после главного интервала, чтобы начать новый мотив с нулевой энергией. Теперь сыграем без звукового представления. Mm. И теперь играем с звуковым представлением.